Ильдар, сегодня прибираешься ты. Сегодня что? 8 марта? Да! Б точно! 8 марта, вот оно. А мужчины где они? Здесь все здесь все конченые. Они все тут. Никита, Стас, Гена, Тур. Желаем. Поздравляем вас, дорогие женщины, бабушки, мамы, подруги, жены, с международным женским днем, и мы купили вам цветы. Купил цветы? Показывай, давай. Показывай. Yeah. Yeah. Да, Нет, эти цветы другие yeah. цветы с праздником вас. Yeah. She's a lady 8 марта. Вот 8 марта. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Я хотела сумку Луи Виттон, помнишь? А я тебе духи купил. Я рассчитывала на iPhone, туфли, кольцо, наконец... Да вот! Начинается! Baby, baby, мне вот на днях знакомая говорит В честь праздника, подари мне любовь Ебать, и где я это куплю? В ленте точно этой хуни не продается Любимая, на 8 марта я хочу подарить тебе то, на что ты намекала Носочки и пятку для бритья Ты же бред! Стой, самый быть... романтичный подарок на 8 марта, который ты получала в жизни? Когда вместо яичницы жарили меня Вот он мне там браслет подарит, а я тебе еще вот это подарю Я думаю, ну как я его брошу, он же мне еще вот это подарит Вот это подарит, может быть, тогда еще и брошу, а пока не подарил, не, не брошу Ай, больненько They call me the one. <laughs>